В данном сюжете воедино собраны все этапы подготовки к началу движения автомобиля. Пристегиваем ремень безопасности. Нажимаем педаль сцепления. Запускаем двигатель. Включаем первую передачу. Включаем указатели поворота. Бросаем взгляд в зеркало заднего вида. Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз. Нажимаем на педаль газа. Начинаем отпускать педаль сцепления. Еще раз бросаем взгляд в зеркало и поехали.